Привет! Я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. Химические элементы. Они такие разные. Твердые и газообразные. Вязкие и текучие. Легкие и тяжелые. Радиоактивные и нейтральные. Активные и инертные. У каждого вещества имеется уникальный набор свойств. Цвет, плотность, запах горючесть и другие. Но ученые чувствовали, что между ними существует какая-то связь, ведь многие элементы похожи по своим свойствам. Перед вами уникальная таблица, в которой собраны все элементы в единую систему. Эту таблицу составил великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев в 1869 году. Попыток классификации было много, но именно Менделеев нашел ту главную характеристику, которая позволила упорядочить элементы и создать систему. Эту загадку не просто было решить в XIX веке, ведь свойства элементов зависят от устройства атома, а тогда об этом еще ничего не знали. Теперь мы уже знаем, как устроен атом. Кроме того, у нас есть возможность сравнить атомы первых элементов, которые появились после Большого взрыва. Давайте посмотрим, чем отличаются друг от друга атомы этих элементов. У них разное количество протонов в ядре. И электронов. А от чего зависит количество электронов? Электронов притянуло столько же, сколько протонов в ядре. Представьте себе, из-за этого изменяются свойства элементов. Например, водород и гели являются газами, без цвета, запаха и вкуса. Но водород легче, чем гели. Он может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, горит в присутствии кислорода очень горячим голубым пламенем. А гели нет. А литий вообще металл, самый легкий металл. Он почти в два раза легче воды. Ученые выяснили, что определяющей характеристикой элемента является количество протонов в ядре. Как же Менделеев, не зная этого, смог правильно составить таблицу элементов? Тогда еще действительно ничего не знали ни о протонах, ни об электронах, но зато умели взвешивать элементы и знали их атомные веса. Ученый положил это в основу таблицы и разместил элементы по порядку возрастания их атомного веса. Он понял, что именно от этого зависят другие свойства элемента и что свойства элементов изменяются в зависимости от их атомного веса. Это было гениальное прозрение ученого. А в 20 веке, когда узнали структуру атома, стало понятно, что порядковый номер химического элемента в таблице Менделеева соответствует количеству протонов в ядре. Сегодня мы знаем, что вес атома определяет ядро. В современном определении закона Менделеева понятие «атомный вес» заменили понятие «заряд ядра». Какой заряд имеет ядро? Положительный. Почему? Потому что протоны заряжены положительно, а нейтроны заряда не имеют. А заряд ядра? Зависит от количества протонов. Чем больше протонов в ядре, тем больше заряд ядра. И тем больше порядковый номер элемента в таблице Менделеева. И на первом месте в системе элементов, естественно, оказался водород. Атом водорода содержит всего один протон. Под номером 2 находятся гели, под номером 3 литий и так далее по порядку. В каждой ячейке записано название элемента на латинском и русском языках и его символ крупным шрифтом. Это первые буквы латинского названия элемента, принятые во всем мире. Водород обозначается буквой H по первой букве латинского названия водорода – гидрогениум. Кислород – оксигениум буквой O, углерод – карбониум буквой C. А если буква повторяется, то добавляется вторая буква названия элемента, как, например, в келии, которая обозначается, как видите, двумя первыми буквами. Благодаря этой классификации все стало на свои места. Все элементы разделены здесь на несколько групп в соответствии с их физическими и химическими свойствами. И оказалось, что можно даже предсказывать характеристики элемента, который еще не найден учеными. Сейчас в таблице 118 элементов. Когда Дмитрий Иванович Менделеев составил таблицу элементов, было известно лишь 63 элемента. И располагая их по возрастанию атомного веса, ученый оставлял пустыми клетки для тех элементов, которые еще не были открыты. Он предсказал для элемента под номером 32 такие физические свойства, как температура плавления, цвет, плотность и химические свойства, то есть способность вступать в химические реакции. Элемент был открыт через 17 лет, его назвали Германия. Свойства его совпали с описанием Менделеева. Все химические элементы распределяются по горизонтали и по вертикали. По вертикали периодическая система делится на столбцы, которые называют группами, их 8. В столбцах находятся похожие по своим свойствам элементы, это показано в таблице цветом. Так, в группе 1 находятся металлы, а в группе 8 – газы. В периодической таблице горизонтальные строки называются периодами. Всего в таблице Менделеева 7 периодов, или, как шутят химики, периодическая таблица – это семиэтажный дом. Элементы в каждом периоде располагаются по возрастанию порядкового, или, как его еще называют, атомного номера. А это значит, что у каждого элемента в периоде, то есть в горизонтальном ряду, больше на один протон и соответственно на один электрон. И при этом изменяются свойства элементов. От металлов идет постепенный переход к неметаллам. Каждый период начинается металлом, а заканчивается газом. И эта картина повторяется в каждой строке в каждом из семи периодов. Это как строители делают гладкую стены. Один слой поверх другого. Свойства элементов повторяются периодически. Менделеев открыл периодический закон, фундаментальный закон природы. Это и позволило ему создать систему химических элементов. Сейчас в таблице 118 элементов. Известно 92 природных химических элемента, остальные созданы искусственно. Вот когда сбылась мечта средневековых алхимиков. Правда, ученые используют теперь совсем другие технологии. Самый тяжелый природный элемент – уран. Число протонов в ядре – 92. Элементы тяжелее урана получают в ядерных реакторах, а еще более тяжелые элементы получают на ускорителях. В результате образуются ядра сверхтяжелых элементов. И новые элементы, по свидетельству ученых, великолепно вписываются в таблицу. Периодическая система это конструктор, это лего, из которых складываются все вещества во Вселенной. Как это происходит, мы посмотрим в следующий раз. На сегодня все. Пока.